Привет, друзья! С вами Дядька Демоноид на канале Земля Наша. А почему Земля Наша? Что, что это за канал? Ну, вообще изначально он задумывался, как э, Тревел-блог э, взамен моему старому каналу, в э, котором я выкладывал видосы из своих путешествий. Ну, совершенно бессистемно, без текста, просто на память. И потом я вдохновился творчеством некоторых травел блогеров и решил, что. Могу делать видосы не хуже и начал кое-что снимать, но образ жизни, мой работа, семья как бы э, не позволили мне такой регулярный канал, иметь и на котором только ролики из путешествий, поэтому <сёк> я стал добавлять вообще все, что меня интересовало там, вы видите, и э, о блогах, об ютубе, а даже о политике, <сёк> некоторые ролики коснулись разных тем. А, ну в общем это канал о земле. Вот она. Земля. Итак, о чем же все-таки этот канал? О земле. Может быть, о растениях? О животных? М -м -м, морские свинки. Хомяки. Есть блог о хомяках? Интересная идея. Кто-нибудь видел блог о хомяках? Так, может быть, это блог о блогах? О блогерах. Кстати, а, вы видели нашу команду? У нас талантливые работают специалисты. Вы на канале, операторы. Вы на Видеомонтажеры. И даже есть специальные люди по связям с общественностью. Yeah. И кстати, талантливых ведущих, одаренных певцов, известных спортсменов и многих других. Извините, если кого не упомяну. Ну в общем, смотрите сами. Вы уже поняли, что лучше подписаться. Поставь лайк! И не колокольчик, чтобы наши новые видео! Будет проще для всех. Ну что, друзья, земля наша, и это факт. Заходите еще. Увидите много интересного.